Всем привет! Сегодня у нас интервью. Новая как рубрика в моем инстаграме. Сегодня у нас в гостях предприниматель Андрей Чирова. Здравствуйте, Андрей. Привет, привет, Мишаня. Ну, я думаю, не будем медлить и начнем. Давай, поступим. У нас сегодня вопросов 16. Вы вообще раньше давали интервью? Было дело. И спикером, а и спикером выступал на мероприятиях. И так интервью снимали, и периодически я это дело практикую на своем YouTube-канале. Но mm -hmm. вот возможность пообщаться с корреспондентом, таким молодым, как ты, у меня впервые. Что вам нравится, а что не нравится в интервью? Ну, я на самом деле в интервью ценю, когда э, человек высказывает свой взгляд, свое видение на вопросы, не подготавливаясь. То есть, когда человек в интервью такой, какой он есть в жизни, без э, приукрас, без каких-то специальных сценариев, И это ценно, потому что э, именно таким образом можно получить э, какую-то точку зрения, э, аналогичную или отличную от той, которая есть у тебя. Понял, спасибо. Ну, то есть, вы цените, когда все вживую, а не как-то наиграно, Да, да. Человек должен быть самим собой. Тогда он интересен, ну, да, это тогда он так привлекает жизнь. публику. И тебе советую быть самим собой. Спасибо. А, смотрите, вот вы предприниматель. Вы когда-нибудь работали по найму? Да, я работал по найму. И считаю, что это такая хорошая школа, когда есть возможность перенять опыт, поучиться за счет работодателя, вообще найти свое место в мире бизнеса понять чего ты стоишь и во многих случаях это является стартом к предпринимательской дороге то есть ты набираешься опыта как молодой специалист на наемной работе и затем открываешь свое дело да мой соответственно личный опыт заключался в том что после университета я пошел семь лет поработал по найму и только после этого решился стать предпринимателем. Семь лет? Семь лет, но ну это не так много с одной стороны, но когда э, рассматривать это время как время упущенных возможностей, то это очень много. Это очень много. Ну, то есть любой путь предпринимателя начинается с найма в основном. Ну, я бы это не сказал, очень большой опыт. Да, я бы не сказал, что любой путь предпринимателя начинается с найма. Я бы сказал, что это очень распространенная практика. Вот, конечно... Чем раньше ты становишься предпринимателем, чем раньше у тебя появляется какой-то более-менее серьезный проект, серьезный бизнес, тем больше возможностей у тебя сделать что-то действительно значимое, получать удовольствие. И от, расширить бизнес. От своей работы, да, расширить бизнес. Но хотя в истории, ты знаешь, есть случаи, когда люди становились предпринимателями в довольно уже зрелом возрасте, в 50 лет, в 45 лет. 62 года ну, это да. довольно известные личности в мировом масштабе ну и у них же что-то получилось хорошо третий наш вопрос вот у вас есть бизнес по строительству раньше у вас вы продавали стройматериалы расскажите о вашем нынешнем бизнесе и как на вас повлиял карантин ты сразу два вопроса объединил в один да а, Ну смотри у меня изначально строительное образование то есть мой случай – это тот случай, когда я пошел в университет осознанно за профессией инженера строителя И свой дальнейший путь как наемного работника и предпринимателя я видел именно в строительстве. Так вот, то, чем я занимаюсь, это мое любимое дело – стройка. Помимо того, что она мое любимое, это еще и профильное для меня образование. И я считаю очень важно заниматься именно тем, что тебе нравится. На сегодняшний день строительная компания Ричхаус занимается строительством частных домов, офисов, строительством бассейнов. Вот. А отдельное, другое направление это оптовая торговля строительными материалами. А, все, ну, наверное, очень просто. Я ищу заказчиков, клиентов, а, кто хочет построить себе дом. А, путем конкурентной Среды переговоров, конкуренции по ценам, по качеству услуг. Я либо побеждаю либо в тендере, либо проигрываю. Вот таким образом устроен мой бизнес. А то, что касается карантина, это такая неожиданная ситуация для всех. И я думаю, что карантин, кризис, какие-то... А, ну, такие стрессовые вещи это вещи которые повторяются с определенным циклом времени там каждый условно 10 лет ну кстати это так и есть потому что вот каждый там 10 или 100 я смотрел угу. вот какие-то эпидемии прям большие Ну я не знаю не про эпидемии сейчас даже а про препятствия которые приходится преодолевать обществу, ну, да. отдельным людям предпринимателям Поэтому карантин – это такая проверка на прочность. К сожалению, для многих эта проверка ударила и по бизнесу, и по семьям, и по финансовому доходу. Но в конечном итоге жизнь не заканчивается. Все мы так или иначе перестроимся. Но я тебе могу привести пример. У меня есть товарищ, который в карантин открыл новое направление в бизнесе, он, маски придумал... Продает. Нет, маски? Не маски продает. он придумал аппарат по автоматической дезинфекции рук. То есть аппарат, который можно поставить абсолютно в любом месте, подойти к нему, поднести руки, продезинфицировать их, и это в том числе ответ... На карантин, на общую ситуацию, которая требует дезинфекции. Ну То да, есть... я, такой, я такой аппарат видел в авиапарке. Ну вот это конкретный пример, когда карантин или кризис, он стал двигателем дальнейшего роста. То, что касается конкретно моего направления, строительство пока что серьезных э, трудностей не встретило, но любой кризис и карантин в том числе это вещь, которая э, нарастает, поэтому я думаю, всех нас ждут изменения, снижения потребительского спроса, снижение заказов. Ну, будем придумывать в ходе, э, что нам, как отвечать на это, на все. Знаете, вот ваш бизнес достаточно многосторонний, вот вы перечислили, там, бассейн, дома. Угу. Для меня, наверное, это, вот в будущем, наверное, это для меня будет очень сложный бизнес, если я буду этим заниматься. Но что касается карантина... Я с вами согласен, это там повлечет как и, у, как и упадок, так и подъем. Ну, для в любом кого случае, вырастет, да, все переживут. Кто-то упадет. Слушай, ну вот ты говоришь, что для тебя это будет а, сложный бизнес. Тут на самом деле важно не выбрать сложный или простой путь, а важно выбрать тот путь, который тебе по духу... И кто, который тебя привлекает. Который тебя привлекает, и именно тогда будут результаты. Да и вообще предприниматель, по своей сути, это человек, который постоянно пробует, экспериментирует. Человек, который делает. Я мало знаю предпринимателей, которые сидят, там, знаешь, на диване, думают, о, у меня классная идея. Подумал, подумал о ней, обсудил с кем-то, все, идея пропала. Прошел день, другой, третий месяц, о, у меня еще новая идея. И вот он эти идеи рождает, но не делает шагов конкретных. И только когда он делает конкретные шаги, пробует, даже если проигрывает, если идея неудачная, например, оказалась, только тогда он нарабатывает опыт. Поэтому предприниматель это тот человек, который постоянно делает и экспериментирует. Но ну, вот знаете, вот у меня тоже вот, очень часто много идей. Вот, я прям вот генератор какой-то идеи, но я не все воплощаю. Вот, например, идея там как-то развивать Инстаграм, ну вот эту воплощаю. Uh -huh. Иди для песен. Ну, пишу я песни. Uh -huh. Но тоже я не все их делаю. Ну, вот смотри, Миша, ты, например, придумал идею о том, чтобы взять интервью. Сама по себе идея очень хорошая. Сейчас, сейчас мало людей, сверстников твоего возраста, которые это практикуют. Ты подумал, придумал и сделал конкретный шаг, чтобы это притворить в жизнь тебя уже тоже можно назвать молодым предпринимателем. Потому что ты сейчас в конкретном времени реализуешь свою идею. Чем больше ты будешь реализовывать своих идей, тем быстрее у тебя появятся результаты. Смотри, вот вопрос так, такой достаточно похожий, но все-таки немного о другом. Что в бизнесе изменится после карантина у вас, в вашем бизнесе и у других? Mm, ну, смотри, в связи с тем, что меняется рынок, то в любом кризисном состоянии увеличивается конкуренция. То есть, если раньше, например, хотели построить дом, ну, условно, 100 человек, то в момент кризиса у 90 человек деньги, например, закончились, ну, или что-то с ними случилось, они перестали их зарабатывать. Поэтому из 100 человек, которые были до кризиса, в кризис или после кризиса осталось всего лишь 10, которые планируют начинать строительство. А строительных компаний, которые были до кризиса, их осталось только же и в кризис. Поэтому рынок сузился, а количество желающих взять подряд, оно осталось прежним. Поэтому увеличивается конкуренция, и так будет во всех сферах жизни. Другой момент, что появятся новые направления, более востребованные. Это и... Ну, это Уже есть общественные, не общественные, а опросы специальных центров, которые говорят о том, что, что увеличился спрос на дезинфицирующие средства, увеличился спрос на продукты питания, увеличился спрос на онлайн-предпринимательство, на онлайн-доставку, ту же доставку еды. То есть бизнес будет трансформироваться после карантина и больше уходить в онлайн. Плюс ко всему, я уверен, появятся новые направления, которых мы раньше не слышали. Как вы соблюдаете режим самоизоляции? Чего больше всего не хватает? И как оцените ситуацию с коронавирусом? Три вопроса в одном. У тебя все вокруг коронавируса, вокруг. Нет, это вот сейчас последний вопрос про коронавирус. Ну смотри, как я соблюдаю режим самоизоляции, наше с тобой интервью. Это прямой пример того, что ни ты, ни я самоизоляцию особо не соблюдаем. Но э, я построил свой дом, и в режиме самоизоляции всей моей семье, моим детям гораздо проще э, находиться в частном доме на открытом воздухе, там, купаться в бассейне, играть, нежели людям, которые живут в квартирах. Да, бассейн у вас крутой. Да, вот. Соответственно, то, что касается моей работы, моего бизнеса, сфера строительства, она наименее пострадавшая в том плане, что... Прямого запрета на занятия строительством сейчас нет. Мы работали с самого начала этой ситуации, которая возникла, строили объекты, осуществляли подрядные работы. Поэтому каждый день практически я занимаюсь своим бизнесом. То есть, по сути, ничего не поменялось для вас? А ничего не поменялось, потому что у нас есть в нашей компании подряды, которые не заморозились, поэтому мы продолжаем строить. Вот. Но поменялось однозначно то, что общая нервозность, то есть yeah, люди да. стали больше нервничать, э -э сложности Китыш, с перемещением паника. по городу. Да, Пастырь. поэтому я тебе и говорил, что эта ситуация, если сейчас она кого-то не затронула, она обязательно затронет чуть позже. Вопрос только времени. Вы отец четырех дочек, так? Да. Повторите еще раз для тех, кто не расслышал. Слушай, у меня есть аккаунт мой, ну, личный аккаунт Андрея Чирова и бизнес-аккаунт Чирова Строитель. Угу. И там в каждом аккаунте у меня есть хэштег «Папа четверым да. Под этим хэштегом я публикую истории, связанные с моими дочками. Как мы отдыхаем, как мы развлекаемся, как мы куда-то ездим. Какие-то моменты, когда мы вместе там, делаем уроки, вместе Балуемся в том числе. Поэтому, да, я отец четверых дочерей. Очень счастлив от этого. И для меня семья – это одна из самых главных схем моей жизни. Ну, смотрите, а вы бы не хотели мальчиков? Ну, то есть, а как же мальчики? Слушай, ну, глядя на тебя, я думаю, если бы у меня были такие вот умные мальчики, как ты, мне бы, наверное, пришлось бы туго. На самом деле вопрос, касаемый мальчиков, он такой, знаешь философский а, дети хоть мальчики хоть девочки да. это счастье поэтому да, для меня не принципиально когда-то хотел мальчиков но потом когда появились девочки я понял что а, я всю жизнь хотел девочек поэтому вот вопрос такой знаешь как говорят что Бог дал да то и бери ну то и бери и то и есть хорошо хорошо это все равно, что я бы тебе задал сейчас вопрос, Миша, а ты хотел бы быть девочкой? Нет. Почему? Ну, потому что как-то мальчиком. <свят> ну вот видишь, то есть ты уже родился мальчиком. Да. И что такое быть девочкой, ты не знаешь. Поэтому вот вопрос: что хорошо, а что плохо, на Земле много девочек, много мальчиков, все должно быть в балансе. То есть вас не смущает то, что у вас Вообще мальчик? Вообще не смущает. У меня есть кот, а кот мальчик. Поэтому баланс соблюден. И петух. Ну и петух, да. Не один. Ну даже собака-девочка. Хорошо. Вопрос тоже о ваших дочках. Как вы думаете, вот кого воспитывать тяжелее, мальчиков или девочек? Чему вы учите своих дочерей, ну и чему они вас научили уже? Ну, на самом деле процесс, он взаимный. И они меня чему-то учат, и, конечно же, я им передаю часть своих знаний. То, что касается кого легче воспитывать, мальчиков или девочек, он такой и сложно, и одновременно легко воспитывать детей, когда они понятливые, сложно, когда они балуются там и не слушают тебя. Но я думаю, что и тот, и тот процесс, этот Процесс, требующий каждодневного труда, терпения. И здесь важна взаимное уважение, взаимная поддержка. А, то, что касается, чему я их хочу, я их хочу помогать родителям. Я их хочу а, оставлять после себя порядок. А, я и хочу тому, чтобы они... Мечтали. Мы часто мечтаем вместе и общаемся о том, кто чего хочет. Я их учу тому, чтобы они были самими собой, чтобы они ну, не следовали каким-то, вот, знаешь, знаком толпы. Там Все носят желтый, я желтый буду носить. Чтобы они были самими собой, чтобы они делали то, что им нравится. И я их учу о том, чтобы они задумывались о будущей жизни, то есть кем они хотят стать, где они хотят жить. Все эти вопросы, они должны приходить вот э, в детстве. И я, как отец четверых дочек, считаю, что э, все те возможности, которые я им предоставляю для развития, э, они должны привести в конечном счете к хорошим отметкам в школе, к выбору правильной профессии и к... Э, Соблюдению общечеловеческих норм э, морали, э, уважать старших, помогать старшим, не ругаться и так далее. Хорошо, вот сейчас вы, вы ответите на вопрос, чему они вас научили. Давайте немного отойдем от темы, вот, про отметки в школе. Ну, как вы считаете, чего это показатель или просто важно, вот у тебя отметка, все, ты красавчик? Нет, я считаю изначально, что э, мои дети... Э, достаточно умны и способны, чтобы получать хорошие оценки. То есть это для них не должно быть какой-то ну, сверхзадачей. Они, если захотят, могут получать только пятерки. Если там, не хотят или ленятся, они получают четверки, тройки. Но в общем и целом, я считаю, что процесс учебы он должен приносить э, удовлетворение. То есть, когда человек учится с интересом, он получает хорошие оценки. Если у него оценки плохие, то ну, вот в нашей семье это не, не считается каким-то, знаешь, там, преступлением. Но в общем и целом поводов для того, чтобы получать плохие оценки, у нас нет. Это как, чаще всего связано с тем, что поленилась, не сделала домашнее задание, или там, забыла. Но для этого нет никаких причин и оснований. Поэтому я за то чтобы оценки были настоящими. Но если человек приносит четверки или тройки, это настоящая оценка, не может он больше оценки получить, ну, хорошо, значит, в чем-то другом он будет лучше. Хорошо, но вот, видите, вот все-таки, чему они вас научили, вы там, не знаю, умеете косички заплетать? А, ты знаешь, ну, это какие-то такие вещи, косички заплетать я умею, я не считаю, что это какое-то большое достижение. Ну, знаете, мой папа не умеет. Ну, все у него впереди еще. Меня дети научили быть более терпеливым. Меня дети научили быть более наверное, компромиссным, то есть более сговорчивым в каких-то ситуациях, то есть уступать. И меня дети научили большей осторожности. То есть я понимаю, что у меня уже большая семья, и я не делаю какие-то рисковые вещи. Там, прыжки с парашютом, не знаю там прыжки с моста. А, то есть я всегда думаю и знаю о том, что за моей спиной 4 дочки. Вот это то, чему меня научили мои дети в глобальном смысле. А так, конечно, косички шопинг по магазинам с, с, с вещами для девочек это вот я этого не умел раньше вас в доме шесть человек живет угу. кто у вас в доме главный ну и почему э -э ну знаешь есть такое в нашей семье в большой большая семья это и бабушки с дедушками Мама с папой, дети, это вот все большая семья, братья мои. У нас есть такая ну, традиция, наверное, что в доме главный мужчина. Я знаю, что есть семьи, в которых женщина главная. Вот как ну, так... знаете, бывает прям вот такая вот, вот бой. Ну, я знаю, что такое бывает, но у нас не так. То есть у нас глава дома я, но а, мы все живем как единый организм. И в абсолютном большинстве вопросов мы советуемся, как сделать. Ну, например... Потому что каждый приносит свой вклад. Каждый вносит свой вклад, и э, каждый имеет право на свое мнение, на свою позицию. И я тебе пример такой приведу. Например, когда я строил дом, э, я не спрашивал у своей супруги, а как мне его построить. Она мне доверилась и знала, что я построю тот дом, в котором нам будет комфортно жить. Но... Когда, например, мы делали внутреннюю отделку в доме, я у нее всегда спрашивал, какой бы цвет она хотела, как бы она хотела сделать, где что расположить. Или же, например, она готовит еду угу. на всех на нас. Она не спрашивает у меня, как сварить борщ. Ну, Это ее что вопрос. Приводит, что и буду есть. Это ее вопрос, и я здесь также полностью ей доверяю, как она мне доверяла строительство дома. Поэтому э, четко выраженных каких-то обязанностей, что все решаю только я. Такого нету. У нас все гармонично. Мы во многих вопросах советуемся. Но принято, что глава семьи – это мужчина. Ну, то есть... Добытчик, глава семьи. Угу. Ну, так. Ну, то есть глава... я глава семьи, но мы решаем все вместе. Да, да. Ну, это круто, это хорошо. И это есть, это есть основа счастливой семьи, когда есть взаимопонимание, поддержка и совместное участие во всех вопросах. Круто. Вы можете сказать, сколько нужно денег на семью из шести человек? И сколько зарабатываете вы? Ты Дудя, наверное, пересмотрел, нет? Нет. Мне папа помог. Смотри, на самом деле, конечно, чем больше семья, тем больше потребности семьи. Разные семьи из шести человек живут по-разному, у всех разные потребности. Ну, например, кто-то довольствуется одной машиной на всю семью. Мы же, например, в семье пользуемся двумя машинами. Моя машина и машина моей супруги. Поэтому нам нужно больше денег, чем той семье, которая пользуется одной машиной или вообще машиной не пользуется. Я могу на твой вопрос ответить так, что для того, чтобы чувствовать себя комфортно, покупать те вещи, которые тебе хочется, ездить в те поездки, которые ты хочешь, Заниматься теми видами спорта, которыми ты хочешь, изучать там, английский язык, заниматься танцами. Вот это все потребности нашей семьи, и вот нам нужно где-то в среднем в месяц 300 тысяч рублей. Это если тебя интересуют конкретные цифры. А то, что касается заработка, это вопрос немножко некорректный, здесь важно понимать, сколько ты можешь зарабатывать в течение года, там, в течение какого-то более длительного времени, потому что есть месяцы, когда я вкладываю в бизнес деньги. Да. То есть это месяцы минусовые. Есть месяцы нулевые, когда я вообще ничего не зарабатываю. Это связано там, и с сезонностью, и с какими-то обстоятельствами от меня независимыми. А есть месяцы, когда у меня там, много подрядов, когда я зарабатываю деньги. И вот это вот все вместе э, приводит к тому, что я могу ценить, сколько денег я зарабатываю в год. Вот. Ну, я, наверное, отвечу на твой вопрос, что я... Скажите, тебе так ответить, чтобы это было и не прямо, и чтобы ты все понял. Но смотри, минимум я зарабатываю 300 тысяч рублей в месяц, а мой максимум, он зависит от меня, и здесь как бы потолка нету. Давай вот так я отвечу тебе. Для вас есть оптимальный для человека заработок? Или все зависит от его жизненной ситуации? Ты знаешь, я считаю, что человек должен зарабатывать ровно столько, сколько а, нужно ему и его семье. Я тебе расшифрую. То есть у меня есть определенные цели. Я хочу, там, например, купить хорошую машину, купить квартиру, а, там опять же, ходить в спортзал, ездить раз в три месяца там, в путешествие за границу. Я эти цели все себе ставлю в начале года. И я понимаю, что на все на это мне нужно заработать там, 5 миллионов рублей. И эта сумма будет для меня достаточной. А, а есть люди, у которых нет цели. Ну вот он хочет просто ходить на работу, там завтракать, обедать, ужинать и купить себе велосипед. Для него 100 тысяч рублей в год, условно, будет достаточная сумма. Поэтому все-таки здесь нельзя говорить о том, сколько зарабатывать достаточно. Я думаю, что стремление к совершенству – это такая бесконечная дорога. Но здесь больше нужно обращать внимание на свои цели и на свои потребности. Я начал с прошлого месяца, запустил марафон по работе с целями. Да. Я И а, вот как раз таки в этом марафоне я делюсь с людьми своим опытом о том, как ставить цели, как с ними работать, как их достигать. И вот зависит от того, сколько у тебя целей, формируется то количество денег, которое ты должен зарабатывать. Хорошо. Я да. ответил на твой вопрос? Да, спасибо. Смотрите, <свят> этот вопрос придумал я. Угу. А он на будущем... Вы Да. Он на будущем... Какими качествами должен обладать ваш будущий зять? Так, вопрос очень интересный. Да. Я о нем еще не задумывался. Но я тебе хочу сказать так: что э, любой родитель, он счастлив, когда счастливы его дети. <как> Поэтому выбор зятя это, конечно, э, дело, наверное, больше выбора мужа моими девочками, и я бы хотел, чтобы взять был целеустремленный, сильный как характером, так и физически, и чтобы он был самостоятельным, независящим от своей семьи, потому что, ну, взять это такое молодое создание, молодой человек, который еще не окреп. Вот я хотел бы увидеть видеть самостоятельно. И в любом случае, когда мы говорим о каком-то идеале, мы меряем по себе. Вот. А есть, знаешь, такое общее правило, что наши дети должны быть лучше, чем мы. Угу. Поэтому мои зятья должны быть лучше, чем я, круче, чем я, сильнее, чем я. Вот такой ответ на вопрос. Если ну, метешь я, у тебя очень высокая планка просто. Вот, например, такая вот ситуация. Вашей дочке понравился парень, она вот приводит, и вот вы видите, то, что он откровенно алкаш, не работает. Ну, короче, вообще ужасный человек, но он прям очень нравится вашей дочке. Я тебе уверяю, что, во-первых, моя дочь такого человека не приведет. У нее а, другие ориентиры по жизни, у нее другие примеры по жизни. Она просто не посмотрит в сторону такого человека. А второй момент, я думаю, что мои дети во многих вопросах, угу. и надеюсь, что и в этом, будут спрашивать моего мнения, как-то советоваться со мной. И такая ситуация, я думаю, что она обойдет стороной и меня, и моих детей. Вопрос тоже о будущем. Вот Как вы вообще хотите жить в старости? И когда она, по вашему мнению, наступает? Я думаю, что многие люди вопрос от стар... многие молодые люди вопрос о старости отгоняют от себя. Считают, что это где-то далеко. Вот. Но, конечно, мысли об этом, они должны быть. Потому что ну, мы всегда смотрим в будущее и хотим, чтобы это будущее было устроенным, там, счастливым там сытым, теплым и так далее. Я себе вижу, старость ⁇ это такое активное время для путешествий, для того, чтобы заниматься любимыми делами, а эти путешествия — это в том числе есть любимое дело. Это постоянный достаток, то есть денег столько, что хватает на все мои желания в старости. Я сам э -э довольно здоровый как сказать, уже не молодой человек, довольно здоровый старый человек, <с> то есть активный, да, то есть это время, когда я в силу своего здоровья, своих э -э потребностей перемещаюсь по миру, не беспокоюсь о своем финансовом состоянии и э живу в кругу своей семьи со своими дочерьми, которые радуют меня своими результатами, достижениями и успехами. Ну, и ну когда... старость, я думаю, что да, вот это где-то, ну, вот ты сейчас задал вопрос, я думаю, она начнется после 70, лет до 90, а с 90 до 100 это будет такая тихая старость. Ну, если доживете. Да, доживем, ну, какие, на... какие наши годы. <laughs> То есть я себя вижу вот до 100 лет, с 90 до 100 это такая спокойная, тихая старость, садик, домик на берегу моря, и в, берегу гости, моря. в гости приезжают дети со своими со своими детьми, с моими внуками. У вас вот активная общественная деятельность. Угу. Вы там проводите марафоны. Это часть бизнеса или это понт, понт показуха? Часть бизнеса или понт? Ну, Тебе или... тоже кто-то помогал этот вопрос составлять? Да, там, например, или это что-то другое? Нет, нет. Вот для чего вообще? А, часто спрашивают, что, Андрей, а как сделать вот то-то, а как жить так, как живешь ты? А как можно в таком возрасте быть отцом четырех детей? Так вот, у меня есть уже к Сколько моим 36 годам, mm -hmm. у меня уже есть определенный опыт, которым я делюсь. И, например, мой марафон по целям – это моя возможность поделиться тем, что помогает мне в жизни достигать результатов. Для меня важно передать мои принципы и мои знания как можно большему количеству людей. Вот, например, если ты прошел мой марафон, и понял бы, из него взял что-то полезное, то для меня это было бы уже ну, большим достижением. Потому что ты использовал те навыки, которые помогают мне. А, то есть это не понт, и это не средство заработка. А, ну в тех а масштабах, которые, В тех масштабах, которые сейчас есть, участие в марафоне стоит 2000 рублей. А. Вот. А, ну, знаешь, часто бывает так, что для того, чтобы привлечь людей на марафон, Делаете бесплатно? Нет, я трачу денег на рекламу а -а. А, в разы больше, чем получаю с марафона. Поэтому это однозначно не способ заработка. Просто проводить марафоны бесплатно не совсем корректно, но с точки зрения обмена энергии. То есть я вкладываюсь в проведение марафона, я трачу на это свое время, пытаюсь людям что-то донести, давая в том числе домашние задания, а человек, который не платит за это деньги, он... Ну, не способен забрать полностью весь этот результат. Тебе это сложно сейчас понять, но ну, я думаю, это интервью будешь смотреть не только люди твоего возраста. Поэтому все, что э, делаешь. Да, у меня в основном в инстаграме подписчиков 35-42. Вот. Возраст. Любая работа должна быть оплачиваема, будь то марафон или кладка кирпича. Вот. И то, что касается общественной моей жизни, ну, общественная жизнь это я где-то выступаю спикером куда меня или приглашают, или куда я сам иду. Опять же, это все только для того, чтобы обмениваться информацией, получать как можно больше информации и таким образом развиваться. Если бы вы встретились с тремя президентами, mm -hmm. вот кто бы эти были бы президенты и что бы вы им сказали? Это могут быть президенты, которые сейчас не президенты и так далее. Слушай, ну на самом деле президент это э, лицо номер один в любом государстве. А если это лицо номер один, значит, это человек однозначно умный, однозначно сильный, э, человек с большой э, ответственностью. Поэтому общение с таким человеком, это настолько э, опыт, который сложно переоценить. Э, тут, наверное, не что бы я ему сказал, а какие бы вопросы я ему задавал. Ну, ну, меня... Можете. меня бы интересовал вопрос, кто на самом деле там, правит миром или правит страной. А, меня бы интересовал вопрос о том, а, кто затевает все войны на земле. А, меня бы интересовал вопрос а, о том, честная ли система выборов в той стране, в... ну ты же говоришь не только про Россию, то есть, честным ли путем он пришел к власти. Меня бы интересовал вопрос, для чего он вообще стал президентом и что он видит главным в своей работе президента. То есть у вас такие основные вопросы и по делу, и то, что интересно, да? Ну, есть часть вопросов, которые просто удовлетворяют любопытство. Например, есть ли инопланетяне, да? А это тоже интересный вопрос, и наверняка какие-то структуры, они знают о том, есть ли инопланетяне или нет. То есть это вопрос про любопытство. А есть вопрос конкретно про жизнь. То есть для чего вы стали президентом? Какие вы видите задачи для себя, как для президента? А, есть ли обман в работе президента? То есть, ну, это вот такие вещи. Что для вас спонт? То есть насколько для вас... Что для ну... тебя так важен этот вопрос? Не знаю. Ну, то есть, и насколько вам важно крутая тачка... Модная одежда, бренд. Угу. Ну, давай так. Что такое понт? Ты вообще знаешь? Ну, так. Не знаешь? Ну, можно а, сказать ну, что... Понт это а, пользование какими-то вещами или создание какой-то картинки для того, чтобы люди тобой восхищались. То есть ты одел красивые вещи, Человек тобой восхищается. Ты купил красивую машину, там, человек тебе завидует. А, поэтому... Да я вообще об этом никогда не думал. У меня такого... Ну, как бы в моей картине мира нету. Всегда приятно прокатиться на красивой машине, носить красивые вещи, там, носить дорогие часы. Если у меня есть возможность, я это покупаю и ношу, и использую. Если у меня этой возможности нет, то я себя не чувствую каким-то... Не таким, или гораздо хуже, чем все остальные. Ну, а в человеке вам это важно? Да, ну, если ему это доставляет удовольствие, почему нет? То есть мне это не важно, но если он от этого кайфует, ну, пусть занимается этим. Я от этого тоже иногда кайфую, но, опять же, если я могу себе это позволить, я себе это позволяю. Ну, не И... знаю, а вот вы ходите, вот, например, вот как-то на показ это выставляете, вот вот, не знаю, ну, вот у вас крутой телефон, вот вы как-то ходите вот так вот? Mm -hmm. Mm -hmm. Нет, ну ты сидишь, мы с тобой сидим Я же его вот так вот не держу То есть он у меня лежит, то есть это средство для связи Машина это средство для передвижения У любого большого мальчика, у мужчины Ну, наверное, есть свои игрушки У меня это мотоцикл, это часы Это в будущем какая-то там спортивная машина Ну, так повелось, что это нравится мне и будет возможность, я обязательно куплю и буду там дальше покупать это. Но я могу без этого прожить. Последний вопрос лично от меня. Вот вы прошли вот такой сложный путь, ну и до сих пор идете, угу. но сейчас достигли таких вот достаточно больших высот. Угу. То есть 7 лет вы там работали по найму, потом открыли там свой бизнес. Что бы вы посоветовали тем, кто только начинает, или тем, кто просто планирует? Ну смотри, во-первых, я... Считаю, что я только в начале пути, и я не прошел какой-то суперсложный путь. Ну... Есть люди, которые в разы, в сотни раз сложнее их прошли. То есть я прошел первую стадию предпринимательства, когда вот я предприниматель 7 лет. Угу. То есть ту стадию предпринимательства, когда я не закрылся, не свернул с пути предпринимателя, когда я достиг каких-то своих целей. То есть это такой первый этап. Дальше следующий этап. Зрелости, зрелого бизнеса должен быть. То есть должен родиться какой-то проект серьезный, с серьезными результатами. А, ну и так далее. То есть мой путь это только лишь да. один из многих путей, и он не является каким-то там супер особенным, супер результатами. А, я могу посоветовать. Первое, заниматься тем, что хочется именно тогда будет результат второе каждый день что-то делать не лежать не лениться не откладывать на потом и третье постоянно развиваться то есть узнавать новую информацию проходить обучение делать какие-то новые эксперименты это вот три, три основных ключевых момента то есть делать то что хочешь заниматься постоянно самообучением и просто постоянно что-то делать. Вот интересно. Знаешь, есть такая Найка. У Найка какой сленг? Нет. Just do it. Просто делай это. Вот и здесь тоже. Задумал интервью, взял, сделал. Вот в таком же темпе и держи дальше. Это мой основной совет. Хорошо. Спасибо вам за интервью. Мне было интересно вас брать. До свидания. Красавчик, Мишаня. Поздравляю. Оставим первое интервью. Угу. Надеюсь, услышать еще не одно интересное интервью. Ну да. Чтобы ты стал таким проф... меня... профессиональным интервьювером. У меня в пятницу, надеюсь, вы... выйдет новое шоу с угу. ну, Отлично. Будем ждать. Все. Ребят, всем удачи, всем пока!